Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Евгений Галимурко, я предприниматель. Этот видеоотчет я записываю для Анастасии Ясной. Цель и задача нашей консультации заключалась в том, что был у меня запрос по поводу бизнес-решений, бизнес-понимания, заторов, которые не дают продвинуться дальше или быстрее. В процессе консультации мы пришли, благодаря Анастасии, к определенным затыкам, ситуациям, которые не позволяли продвинуться дальше, где нашли механизм решения и проработали его. Сегодня мне проще смотреть и делать действия, которые позволяют мне двигаться быстрее. Что могу посоветовать тем, людям бизнеса, которым нужна консультация. Рекомендую. Потому что надо прорабатывать много сюжетов жизненных. Особенно с Анастасией, которая имеет очень интересную программу, ясная жизнь, которая позволяет действительно реально и ясно промоделировать или срежиссировать свою жизнь на перспективу – это раз. И, во-вторых, сегодня уже, жить сейчас, принимая такую жизнь, какая она есть, и применяя те инструменты, которые есть у нас в России. Желаю всем успехов и удачи. Благодарю.